Ну, покажу вот от начала до конца, как это работает <смех> Вот это вот волшебная железка Смотрите э, Понятно, что это дачный участок Здесь у меня кострища такого нет постоянного Я сделал такой временный э, из камня выложил Понятно Угли, просто у тебя горит костер Ну, вот, да, горит костер Вот, пожалуйста Сейчас я их разомну еще Вот Ты воткнул две палки Вот эти вот Вставляешь в эти палки все понимаете сковородочку. и на любом уровне ты можешь жарить Ну естественно лучше одеть конечно перчатки потому что от, от огня, огня жар ты можешь пониже по, по, отрегулировать да пониже отрегулировать повыше поднять как хочешь дальше вторая задумка полочка для того что ты нажарил почему нет ты можешь поставить вот так а? Она будет точно так же держаться Либо ты можешь ее поставить в другую сторону развернуть и у костра и кушать Понимаешь? То есть это как форма подачи и как э, форма разогрева Пожалуйста, как угодно Сейчас я вставлю, секунду Давай, Это гриль э, походный гриль Аргентинский гриль на минималках <laughs> То есть гриль для любой для любого автомобиля Кинул под коврик с собой Ты везде, пожалуйста, можешь и сковородку и все. Есть же вторая модель э, Вместо вот этой сковородки Здесь же у нас просто залетой. Сейчас принесу, покажу. Он, правда, уже сильно б, э, юзанный, но неплохой. Ладно, чуть позже покажу. Погнали! А, начинали снимать еще вчера, но пошел дождь, поэтому пришлось сегодня все перенести. Котлетки уже такие подсохшие. Берешь говядину, хорошо вымешиваешь ее с солью и добавляешь процентов 10 водички, можно 15. Хорошо вымешиваешь до густоты и все. Что, яичница будет? Да, яичничка сделаем. Перчатка. Перчатку, конечно. Да, ты знаешь, я же в цехе работал, у меня норма была, на дотурскую колбасу нужно было каждый день бить по 70 яиц одной рукой. А двумя нельзя было? Нет, двумя это уже не мастерство. Так, в принципе, все готово, прошло Я тебе 10. принесла твоя смесь. Да, пока ты ходила, у меня все уже приготовилось. Вот моя любимая, кирпич толченый. Она универсальная. Она в этих котлетах. Я сейчас ей, наверное, посыплю еще яичницу, потому что оно, это прям А мне кажется, Тину хорошо на яичницу. Тина, Тина — это соус песто, который да. с безликом, да? Ну, хорошо, как скажешь. Так, а это на что? Трюфельная соль. Ты смотри, запечатана еще. Очень хорошо с помидорами. Я прям вчера буквально прям оценил вот нюхаешь просто ее так, она практически не пахнет. А вот как только ты на продукт наносишь, именно на помидорки, ну обалденно, просто изумительно. Прям тюфель, трюфель. трюфель про такой. трюфельную соль, да? Ой, даже я, я говорю, у меня автоматически да. она выделяется. Это было очень вкусно вчера, сегодня попробуем еще. Так, все, ладно. Достаточно. Я выгружаю, пожалуйста. Так, а это я, пожалуй, снова подниму. Чтобы тут ничего не прогорало. Да. Сейчас. сейчас лишь бы все это не упало. Нет, не упадет, и все. Ты знаешь, нагрузить можно, вот я не видишь, вот наведись. Вот я сюда давлю килограмм 8, ну 10 точно. Ей безразлично, то есть это нормальная, хорошая конструкция. Ну, пистолет же работает, вот пистолет для герметика, знаете? Вот это на этом же принципе работает. То есть ты упираешься по наклоном, и все. прям обалденная mm -hmm. вот эти 10 процентов воды они дают сок да? mm -hmm. mm -hmm. казалось бы говядина вроде бы как грубая тоже время сочная mm -hmm. ребят не бойтесь не, не, не так скажем не бойтесь добавлять воду <laughs> она дает вкусно да? все все что хотел показал предыдущая версия вот этого гриля с емкостью, то есть из основной да. сковороды, вы тоже видели в прошлом ролике, то есть вы видите, она оптимальна, она удобна, она массивна и вечна, потому что здесь пищевая нержавейка, она практически вечна, еще а, моя задумочка вот с этими вторыми ножами совсем-всем-всем, для походного гриля, я считаю, что удалась, ну а вы можете проверить, я для себя уже все отлично.